Уже вошло в традицию перед началом зимы делать такую выставку, как мото зима. Мы сейчас в Экспо центре, который находится на Краснопресненской. Здесь сегодня он проводится во втором павильоне. Обычно проводился в пятом, но не суть. У нас сегодня ноябрь месяц, и сейчас зайдем, посмотрим, что же там. Погнали. Все как обычно, мотоциклы, безобразие нарушать. Минута у вас закончилась. один обещали. А мы тут когда Покататься буду кататься. Ехана, <связываем> поехали. Включай пропеллер, Патрик. прикольная штука. Шатается, ого. Вот посмотрите, и на метр шестьдесят пять в прыжке. Ну, короче говоря, колесо примерно полтора метра, да? Что это за кошмар? Белорусы, что ли? Угу. Ну, эти прицепы, это вот в сложенном состоянии, это такой же прицеп, абсолютно одинаковый. Горячим оцинкованием оцинкован. Вот, стоит Кнотовская ось, специально делает завод Кнот под нашу торсион резиновый. Резина жгутовой. Ну, специально адаптирован для российско-белорусских дорог. Минимальная стоимость без литых дисков, без светотехники светодиодной и без алюминия 75 тысяч. 100 тысяч получается полностью вот в таком состоянии он будет стоить. Красим полимерными красками по горячему цинкованию любой цвет. И сверху покрываем лаком для особо тяжелых сколов. Я правильно понимаю, это две разные базы абсолютно? Это абсолютно одинаковый прицеп, он просто сложен. Ага, -то. -а -а. то есть он такой компактный, да? Вот да, это специально делается вот для того, чтобы его потом в гараже вот так вот можно было к стенке поставить. Вес 130 килограмм его, то есть в грузовую машину мы ехали на выставку вдвоем, его в кузов погрузили и все. Потрясающе. Вот как этот прицеп эксплуатируется, он ездит в Германию за мотоциклами. Вот здесь вот три болта, он откручивает эту ось, вот его сверху на прицеп в багажник, едет туда на легковой. Потом там скручивает, ставит и вывозит мотоцикл. Мотоцикл загоняется вот здесь вот, отсоединяется ось, откидывается. Но только чтобы прицеп должен был прицеплен к машине быть. Заезжает сюда, и один ремень вот в ухо заставляется сразу. Сразу крепим одним ремнем, чтобы перевес был в одну сторону. Потом слазим, зажимаем второй, вот. Ну и крепим перед уже там как положено Здесь вот ловушка сделана под разный вид колеса Прям достойно, мне нравится В среднем прицеп стоит там 40-60 тысяч рублей Чтобы его подготовить, обычный, обычный прицеп я имею в виду да. Чтобы его подготовить, нужно еще там тысяч пять Это уже готовый прицеп Да, получается. то есть, да, по паспорту 750 килограмм Ну то есть самый тяжелый мотоцикл, ну грузоподъемностью 750 килограмм Вот, потом выдается вот такой вот да? Там, в таможенном союзе свидетельство, ага. мы набиваем ВИН-номер, ну вот здесь вот даже набит ВИН-номер, ну вот если видно, вот здесь вот, вот он набит, в политехническом у нас институте вот это вот набиваем номер, и это дается потом на основании этого, и в таможне получается ПТС. То есть растаможки из Беларуси никакой не требуется, машинами передаем, то есть в любой регион, ну, вот сейчас вот с Крыма нам заказывали, передавали в Крым, делаем в сложенном состоянии и отправляем, как бы. Я вас понял. Ну, я вот сейчас так засниму для людей. Я думаю, тем, кому интересно будет обратиться, я считаю, очень крутая тема. Для людей, которые любят путешествовать и, ну, например, да, нас... отсюда приехать спокойно на машине в Крым, сесть на мотоциклы кататься. Прекрасная идея. Голда либо что-нибудь. Да, электричка электричку вокруг... помещается. Электричка помещается. Да. Под заказ еще здесь вот можем делать, удлинять и укорачивать вот эту вот а, хвостовую да, часть. То есть... Ну и сейчас у нас в разработке будет складной прицеп для квадроциклов и можно будет ставить сразу два мотоцикла. вы снимал? Какие? Нет. А что, они кому-то нужны, что ли? Нет, просто симпатично. Ну мы давай мы поснимаем, давай. Красиво. Давай обсудим. Мне колеса нравятся, больше все остальное не нравится. А колеса круто. китайские диски как-то. Ну. Это мото весна, прям вот весна. Я буду сосиску честь. И кофе, да? Да, мороженое самое в тему вообще. сосиски. Два кофе и булочка с сосиской. Сколько ты говоришь? 650. 650. Потрясающий. Ценники огонь. Вот бедняжечка же. Весь день на каблуках. Это пипец вообще. Как вы думаете по этому поводу? Бедняжка, сию. И у Инны возникла такая интересная мысль, и она, я считаю, полностью права. Вот BMW выставляются каждую мотовесну и мотозиму. Это говорит о чем? О том, что они постоянно на слуху. Уралы выставились уже вроде не первый год. Абсолютно все выставки мотовесны, мотозимы BMW выставляются. А потом говорят, что да, BMW хороший мотоцикл, потому что они на виду все время. Здесь мы не увидели ни одного, там, в Kawasaki, Yamaha, Honda, Suzuki, ни одного мотоцикла такого, чтобы от официального дилера. Вот вам, пожалуйста, агрессивный маркетинг БМВ стоит Хотели чоппер от BMW? Получите Круизер Я в BMW не шарю, я таких никогда не видел Могу ошибаться, конечно Может быть, пора шарить в BMW? Напишите в комментариях, уже пора давным-давно начать разбираться Для брутальных парней Рожка под 90 градусов до конца до конца-то чуть-чуть не довернуть. Такое есть, жалко. Наганчик с шоколада. Судя по всему, это тоже шоколад. На подарочки. Проверено подонками. Интересно, они живы? Те, кто проверял. Все говорят, вот 95-98 бензин, фигня это все, вот будущее зачем. Я так понимаю, что он с передачами, это вообще крутяк. Он вообще ничего не ест, похоже. Вот я давно думал, почему бы не сделать электробайки с передачей, с коробкой передач. Вот, пожалуйста, кайфовая тема, без коробки передач. Он просто ускоряется и на максималках, соответственно, дохрена кушает батарею. А вот этот уже не будет так сильно кушать батареи, потому что у него обороты понижены за счет КПП. Я понимаю, что он уже с коробкой передач, я правильно понимаю? Конкретно про этот? Вообще их просто дофига у нас разных. С коробкой, да? Если конкретно про это, то он с гербоксом на 4 передачи. Движок 4 киловатта, Гербокс на 4 передачи на первой он максимум выжимает динамики подрыва, но минимальная скорость. На максимальной передаче он просто развивает максимал. В отличие от бенза, можно сразу стартовать, к примеру, с четвертой передачи, просто будет меньше... Тяга, тяга. Да, меньше тяга, но при этом скорость максимальная будет все равно та же самая. А -а -а. Электромобед по мощности он входит в категорию R, без постановки на учет и с правильной категории. С чем его можно сравнить в плане бензинового двигателя? То есть на, на что похоже? То есть... Тут лучше решайте сами, потому что я сам не особо много катался на бензиновом, но разгон на сотни здесь 5 секунд. Ну, примерно чтобы понимание, на что похоже, это Йобрик 125-ка, либо на что, ну примерно. Если по динамике судить, то тут больше похоже на 250 кубов. Я правильно понимаю, что если, например, обычные, вот как вот те мотоциклы, они просто на электродяге, то у них, как бы батарейка заканчивается намного быстрее за счет того, что они развивают скорость, и на максимальной скорости батарейка садится сильнее. Нет. Максимальное потребление тока в электротранспорте идет во время разгона. А когда вы набрали максимальную скорость и ее поддержите, наоборот, потребление прям минимальное в это время. У них, в принципе, более-менее одинаковые параметры, более-менее одинаковые аккумуляторы. Разница лишь в том, что здесь гербокс, и из-за этого он движку с меньшими а, меньшим параметрами позволяет ездить быстрее. Вот и все. То есть, по сути, они, когда будут ехать одинаково, этот будет потреблять меньше, потому что у него более слабый движок, но есть гербокс. А могу это показать, когда работает. Ну. То есть, сейчас он стоит на нейтралке. И сейчас движок просто крутится в холостую. Скорость переднего колеса считывается, да? Да. да. Ага. У него максималка 120. Угу. Достойно. Цена такого экспоната сколько? 350. 350 тысяч рублей, да? Хорошо. Вот этот вот 120 максималка, запас хода 120. Вот этот вот 120 максималка, запас хода 150. Километров. Да. Вот этот 110 максималка, запас хода, если поставить максимальную батарею до 400 километров, вот здесь максималка 75, запас хода 120, аккумуляторы съемные. Там максималка 130, запас хода 110, аккумуляторы тоже съемные. Здесь в максимальной комплектации. Я думаю, это не нужно, потому а, что немножко другая тема. Только, да. только мотоциклы, да, я, понял. я На этом, я так понимаю, можно проехать на дачу и обратно, грубо говоря. Смотря что ставить во внутрянку, если вот взять прямо по минимуму, что можно в электромотоцикл поставить, можно там хоть 50 километров в час и запас хода километров на 50 тоже. Если по максимуму делать, то можно скорость сделать из вот таких, то что у нас есть в репертуаре, скорость, скорость сделать до 180 и запас хода до 500 километров. Если брать какие-нибудь более люксовые, допустим, итальянские электромотики, там разгон максимальный 2,9 до сотни, и 240 километров максимальная скорость. А сколько они по зарядке, то есть до полного заряда, от нуля до полного, ну в по среднем? Если бюджетный брать то от 4 до 8 часов если брать максимально фаршированный самым крутым аккумулятором то полчаса зарядка от станции электрокаров угу, я понял хорошо спасибо большое пожалуйста. тут что-то у них произошло они там что-то упали кто-то где-то уже да вечер в москве время сейчас без 10 5 а они все катаются да друзья интересно ваше отношение да вот к такому четко или нет или вот, например, вот таким вот нашивкам, типа осторожно, внутри злобный человек. Как по мне, так это немножко комично смотрится. Мотоциклист нормального человека и байкер курильщика. А как вы думаете по этому поводу? А там кто-то поехал снова. Нормально управляет. Ой, заблокирует меня YouTube за музыку к чертовой матери. Так что, если вы видите много рекламы на этом ролике, это не я. А ты мотоциклист? Почему? А покажи. Надолго ли? Нет. Немножко беременна? Чуть -чуть. Девушка, отойдите. Москва, отойди. Ты на фоне не это. Не стой. О, полегче да отойди пожарная охрана ну о да, да да да да девушка стойте так мы все уладим любые вопросы Их. меня терзают смутные сомнения что у него кофта такая же как у меня увидели нет или кофта. у тебя как у меня безобразие безобразие безобразие это ты с меня содрал я а о -о -о. не у него другая у меня же без этих да без рокеров друзья мои довольно простая ну, условно у нас получилось что-то уже не такое плоское как было то есть мы уже изогнули лист в двух направлениях если кто хочет может без инструмента попробовать но не получится также в чем плюс ну она еще недостаточно выкатанная плюс довольно тонкий металл обычно используется чуть толще 08 Обычно все-таки используется в случае со сталью 1 мм, в случае с алюминием до 2,5 мм, в зависимости от ситуации. Крайне рекомендую зайти в гости. И мероприятия там интересные проходят. И посидеть можно и ознакомиться, собственно, с процессами. Насколько я помню, у ребят сегодня была идея, сейчас вот они с этим крылом разберутся, с этой деталью. Потом на него, собственно, с помощью старой техники, наносили изображение, чтобы как это все и было. Ну, в сценарий, как бы, Настало время охранительных историй. Сейчас он нам расскажет, как он шлялся, болтался там по всей России матушке. Опа, опа, палево, палево. Палево? Да. Подходит ко мне пацан в этом, в на с намуре, говорит, ты из глобус мота, нет, говорю. Они мне просто помогают, а я на них подписан там. Комсомоль с Намуре. Представляешь? Че? Отлично, я вам сейчас свою сиську покажу. Что, готовы? Готовы? да! Сады! дюбите, дюбите теперь, дюбите на майтечку. Ну, а что, как произошло? Доехал до Владика, на накрылся у меня вариатор, там шлицы коленвала сточило. Пришлось разобрать, запихать его в нашу семерку. Не в семерку BMW, а семерку Жигули. И за 10 дней проехать всю Россию, из Владика до Саратова. Я охренел. Я уже под читой хотел себя безбольщик колоть. Насколько наслышано, то, что на них даже не было запчастей в твоем путешествии. Запчастей нету. Японских, во Владике, на японские мутики я был в шоке, вот, Удивительные... там вообще нет, да, я думал, что я найду запчасти, а получилось, что, ну, нету, Набился, то есть. Сколько Четыре с половиной месяца, это потому, что я на месяц нечаянно забухал в Комсомольске-на-Амуре, в комсомольске амуре я проторчал вообще с множества полтора месяца, я настолько там проторчал, что у меня были мои комсомольственно-амурские друзья. Я выходил с утра и делал свои комсомольственно-амурские дела. Я гулял по своим комсомольственно-амурским любимым местам. Я уже там, короче, своим стал, и мне говорят, все, давай, оставайся, мы тебя сейчас поженим Я здесь. Не то, что полюбился, так получилось. Так получилось. Я не виноват. Меня заставили. Я не планировал. Да. Под конец, под конец просто мне уже печень так вылезла и так аплодировала. Браво! Такой алкотуру состоялся, вот. Ты был обмундирован полностью. Замечательный костюм, шлем. Шлем, Пострадал. Что с ним произошло? Лайфхак. С Томска выезжаю понимаю, у меня что-то визор болтается. Я говорю, что такое? Я где-то пролюбил вот эту, которая там была. Короче говоря, а мне ехать надо. Срочно же. И мы обратно в гараж вернулись и нашли вот, вот такой вот на саморезе, думаю, потом поменяли еще что-то, и в итоге так, так, так и проехал. И да, на, на скорость не влияет? На скорость не влияет, и я тебе скажу, ни на что не повлияло. И даже вот здесь я втыкал нормально, то здесь же у нас этот визор обогрев, кинлок, да, и ничего, я втыкал спокойно. С какого-нибудь Томска выезжаешь, минус 27, сильный ветер, вот так из перчаток вытаскиваешь, пальцы сразу плевают. а в нем пофигу вообще. Да, то есть как Отлично. бы в этом плане у меня мото Москва прозвала этот как костюм полярного ниндзя. То есть вообще, яркий заметный Да, вообще-то типа это, знаешь, но ну, полярный ниндзя в плане пофигу мороз реально. Вот в нем пофигу мороз вот, вот болит реально. Вот вообще, там супер. Очень Планируешь еще куда-нибудь? Ну требовать? сейчас, да, 20-го. Не да, то чтобы не я не намекал шлем. на новый шлем, но 20-го я сваливаю далеко. Следите за рекламой. Не могу сказать. Не, тебе скажу, я на камеру не могу сказать. Да, да, будем анонсы ждать. Да, будете выкладывать, выкладывать. А что, у вас шлемы есть новые еще? Нужно подумать. Говорят, да. Не, мне нужен этот с подогревом. Так-то все, есть шлема? Нет? Этот уже все, я он же лод. Мы его на мото Москве продадим с аукционом. И деньги пойдут на этим. Ну, кто пострадал, мотоциклисты. Так что вот прям вот так вот, рабочий, со всеми наклеечками, будет лод. Это уже все, это лодка коллекционный. на чем поедешь? А, на полтиннике точно так же. Этот а, уже забирает музей, а, музей Юриса, там, ретро автомобили и они... То есть костюм мой, это, это конкретно не мой костюм, mm -hmm. но такая же модель прям, потому что мой там сейчас химчистки, он просто уже такой уставший. Я прям, ну, я в нем спал, что я только с ним не делал. И, и, а, и даже Валтаев в сугробах, я несколько часов в нем валялся, когда у меня колесо прокололо. То есть там вообще. Вот. И этот в музей забирают. И этот тоже хотят выкупить потом в музей забрать. Но я на нем еще покатаю немножечко. И вот когда следующий будет, на, на том уже другой мотопробег. Получается, на этом у нас три рекорда, на этом два рекорда. черный маркер теперь да все кредит одобрен подпись есть понятно вот так вот так подпись закрою а то кредит будут брать ну а здесь целыми днями возле сцены, как обычно, бла-бла-бла, какие-то потрясающие истории. Ничего не меняется. На мой взгляд, среди статистическому мотоциклисту, байкеру, который просто интересуется мотоциклами, я думаю, это мероприятие завершилось, завершилось так и не начавшись. Так что, честно, я для себя ничего интересного не нашел. Если вы считаете, что было что-то прикольное, напишите в комментариях обязательно. А с вами был и канал Глубокосмота, Мото, это Мотозима 2020. И по традиции, всем пока!